Запустим теперь наше приложение, посмотрим, как все это работает. Скомпилируем сначала для этого Tools, далее Compile Java. Как видно, компьютер обнаружил две ошибки в нашем приложении. Первый из них, мы, конечно же, неправильно проинициализировали наш дисплей. Он у нас типа j -Label. Соответственно, здесь надо было написать J-Label. И вторая ошибка, мы просто-напросто пропустили Layout. Вместо BorderLayout написали просто Border. Поэтому перейдем на наш листинг и исправим эти ошибки. Вот сюда надо написать Layout, и далее вместо TextField здесь тоже надо написать JLabel. Теперь попробуем еще раз компилировать наше приложение. Для этого Tools, далее Compile Java. На этот раз компиляция прошла успешно. Теперь Tools, далее Run Java Application. Запустим наше приложение. И вот можно увидеть результат того, что мы сделали. В принципе все выглядит достаточно гладко. Все наши кнопки расположены вот так, 4 на 4. Наверху у нас отведено поле для нашего числа, которое будет отображать результат ввода и результат вычислений. А внутри, вот здесь расположены все кнопки, которые пока правда, конечно же, ничего не делают. На них можно нажимать, в принципе они нажимаются, но ничего более они делать не делают. Самое интересное, если мы будем увеличивать или уменьшать наше окно, то, как мы видим, эти кнопки соответствующим образом меняют свой размер. Закроем теперь наше приложение, щелкнем на этом крестике. Закроем и консольное окно тоже. И вот мы опять попали в наш текстовый редактор. Сдвинемся теперь при помощи ползунка выше и отметим одно обстоятельство, а именно то, как мы задавали размер нашего окна. Мы его задавали, так сказать, жестким образом, 300 на 200. Но можно поступить иначе. Мы можем удалить вот эту строчку. Для этого выделим ее. Далее щелкнем на клавишу Delete. И теперь ставим здесь другой оператор. А именно оператор Pack. Далее скобки, точка с запятой. Оператор Pack позволяет задавать размер вот этого фрейма по размерам своих составляющих компонентов. Так, чтобы они целиком поместились на нашем окне. И поэтому в этом случае наш калькулятор будет выглядеть более компактным. Запустим теперь наше приложение и посмотрим, как оно выглядит. Для этого Tools, далее Compile Java, теперь опять Tools, Run Java Application. Запустим наше приложение и можно увидеть, как теперь изменилось наше приложение. Оно стало меньше и компактнее. В принципе, наверное, выглядит более привлекательным. Закроем теперь его, щелкнем на вот этом крестике. Закроем и консольное окно тоже. Вот мы попали в наш текстовый редактор. Теперь же нам в нашем приложении надо организовать обработку событий нажатия на соответствующие клавиши на нашем фрейме. Для этого сдвинемся при помощи ползунка вниз, напишем таким образом. Первое, что мы сделаем, это введем новый класс, который должен поддерживать интерфейс ActionListener, и который будет обрабатывать нажатия на простые клавиши с цифрами, такие как 7, 8, 9, 4 и так далее. Для этого щелкнем на клавиши Enter. И далее, конечно же, этот класс должен быть PreVate. Далее, конечно же, ключевое слово «класс», ну и название этого класса. Пусть будет название класса «InsertAction». Вот. Далее он, конечно же, должен поддерживать интерфейс ActionListener, и поэтому напишем ключевое слово «implements». И далее ActionListener. Теперь Enter – фигурные скобки, внутри которых нам, конечно же, нужно ставить метод ActionPerformed. Он, конечно же, должен быть Public. Далее тип возвращаемого значения void, поскольку возвращаемого значения нет. Далее actionPerformed, это название метода, который вводит, так сказать, в требование интерфейса actionListener. Далее скобка, тип передаваемого параметра Action Event. Он пусть будет event. Закроем скобку, enter, фигурные скобки, внутри которых надо написать, что же должно происходить в случае нажатия на эту клавишу. Сначала получим текст, который написан на нашей кнопке. Для этого нам понадобится переменная типа string. Пусть она будет input. Вполне понятное имя. И далее равняется event. Точка и getActionCommand. Именно при помощи этого метода мы получим эту строчку, это имя. Далее скобки, точка с запятой. Теперь же надо учесть одно обстоятельство, а именно при вводе очередной цифры тут может быть два варианта – или эта цифра добавляется к предыдущему значению, или же она заменяет в зависимости от ситуации. Поэтому нам понадобится специальная переменная, при помощи которой мы будем это решать. Она, конечно же, у нас должна быть типа boolean. Введем ее. Для этого сдвинемся при помощи ползунка выше. И там, где у нас были все поля, напишем таким образом. Конечно же, она должна быть pre -weight. Далее boolean. Введем для нее какое-либо имя. Например, start. Точка с запятой. Конечно же, ее необходимо проинициализировать в нашем конструкторе. Поэтому щелкнем вот здесь на Enter и далее напишем вот так. Start равняется True. Точка с запятой. Теперь же сдвинемся при помощи ползунка ниже и продолжим написание реакции на наше событие. Нажатие на кнопку с цифрой. Здесь же напишем таким образом. If. Далее в скобках Start. Если в этой переменной у нас находится значение «Истина», то в этом случае мы, так сказать, должны начать заполнение этого поля заново. Поэтому напишем таким образом. Фигурные скобки, внутри которых к этому тексту, который у нас находится на дисплее, в переменной дисплее, присвоим значение «Пусто». Поэтому напишем так. «Display.setText». Скобка и пустой текст. Это, конечно, просто напросто кавычки. «Закрыть скобку. Точка с запятой». И сразу же после этого мы в нашей переменной старт присвоим значение false, потому что следующие цифры нам необходимо добавлять. Теперь же щелкнем еще раз на Enter, и далее цифры нам необходимо уже добавлять. Поэтому напишем таким образом: display.setText, скобка. Предыдущий текст, который здесь у нас находится. Display. На этот раз getText. Получим предыдущий текст. Скобки плюс. И добавить надо вот эту переменную input. То, что там находится. Закрыть скобку, точка с запятой. Исправим теперь вот эту ошибку в слове display. И далее теперь нам необходимо зарегистрировать вот этот объект. Вот этого класса insertAction в качестве обработчика для нажатия на клавишу button. Конечно же соответствующую, то есть клавишу с цифрой. Поэтому напишем таким образом. Там где у нас добавляется новая кнопка, щелкнем здесь на enter. И напишем таким образом. Вначале нам нужно определить значение переменной i. Если вот эта переменная i равняется нулю, то есть это происходит в том случае, если у нас тут цифра или точка, в этом случае нам нужно включить вот этот обработчик. Поэтому напишем if и далее сравним i с нулем. Если это верно, то все дальнейшие события поставим внутри фигурных скобок, а именно напишем таким образом button точка, далее его метод add action listener скобка и далее добавим нам нужный новый объект вот этого класса insertAction поэтому просто-напросто напишем new и далее insertAction далее скобки, закрыть еще одну скобку, точка с запятой скомпилируем теперь наше приложение и запустим посмотрим что у нас получилось для этого tools, далее compile java компиляция прошла успешно теперь tools, далее run java application запустим наше приложение и вот приложение появилось перед нами. Если мы щелкнем, конечно же, на кнопку, которая у нас является кнопкой действия, такой как умножение, деление и так далее, то никакой реакции нет. Но если мы будем вводить наши числа, какие-либо цифры, то они будут у нас появляться на вот этом табло. Вот ввели точку, и как мы видим, наше число потихонечку заполняет собой вот это табло. Закроем теперь наше приложение, щелкнем на вот этом крестике. Закроем и консольное окно тоже. И мы вернулись в наш текстовый редактор.